Доброго времени суток, дамы и господа. Уверен, многие уже подумали насчет того, что стоит ли играть Dragonflight, не стоит ли играть Dragonflight. Хоть и с момента выхода прошло уже несколько недель, но кто-то для себя точно определился, то что, например, я не буду играть, или там, я хочу поиграть, но мне хотелось бы попробовать. И вот на текущий-то момент компания Blizzard как раз-таки устроила такую акцию, то что можно попробовать, дополняя Dragonflight. Начиная уже с 16 декабря, в тот момент, когда вы заходите в игру. И если у вас есть активная подписка, то вы можете начать делать стартовую цепочку по дополнению Dragonflight. Таким образом, если взглянуть на карту Драконьих Островов, вам будут доступны Берега Пробуждения. Берега Пробуждения — это первая локация как для Альянса, так и для Орды. То есть тут абсолютно все без разницы. Берега Пробуждения — первая локация. Также доступно два подземелья. Рубиновые омыты жизни и, по-моему... Наступление клана Накхуд Качаться можно до 63 уровня Максимальный уровень в дополнении Dragonflight 70 -й. То есть что это получается? Можно просто зайти, пощупать Глянуть вообще полеты на драконах даже можно И подумать, стоит покупать дополнение или не стоит А если купить его Это еще одна довольно-таки интересная акция от Близов. Так вот, если купить дополнение Dragonflight до 2 января вы получите месяц игрового времени. Довольно-таки щедро от компании Blizzard такое видеть. То есть до 2 января можно зайти пощупать дополнение Dragonflight при условии активной подписки. И до 2 января, если купить дополнение Dragonflight, то вы еще и получите месяц подписки. Круто, да, круто, почему бы и нет. Поэтому, если вы долго думали насчет того, стоит ли играть Dragonflight, и если вы реально хотите играть Dragonflight, то, пожалуйста, стартуйте. Драконе острова, полеты на драконах. Кайфуйте, наслаждайтесь. А я полечу, пожалуй, в эти локации, в эту первую локацию, и немножечко полечу, полетаю тут. Что ж, сказать вам, всех вам благ.